Новая парадигма сейчас включается мотивация жизнью и смертью, как в армии во время войны. В чем ее идея? В том, что если ты находишься в этой команде и делаешь общий результат, это твоя гарантия жизни, гарантия того, что ты как специалист можешь реализовать и прожить жизнь осознанно, приятно, интересно, прокормить свою семью, оплатить ипотеку, выжить. Но это можно тоже команде показывать, членам команды. Ты понимаешь, что вот здесь ты как специалист растешь. Специалисты ты уникальный. За пределами нашей команды ты будешь... Только деградировать и стагнировать. Тебя ждет смерть, потому что за пределами команды ты не будешь так интересен. Ты не сможешь реализовать себя как специалиста, как эксперта. Гарантированно зарабатывать свои деньги ты не сможешь. Тебя ждет смерть за пределами команды. А в команде тебя ждет жизнь, потому что здесь ты растешь. Здесь ты человеком себя чувствуешь. И это уже совсем не то же самое, что просто деньги за хороший результат и штраф за плохой результат. Это осознание того, что вот в этой команде ты реализуешься как человек, как специалист, а за пределами этой команды ты умираешь. Вот такая мотивация жизнью смерти. Я думаю, что эта парадигма, скорее всего, очень быстро станет основой на наших землях для многих команд.